Уважаемые абитуриенты, родители, позвольте поприветствовать вас в нашем гостеприимном доме Институте иностранных языков. В одном из корпусов мы сейчас находимся. Наш институт состоит в первую очередь из огромного количества удивительно талантливых студентов, которые реализуют эти таланты в различных направлениях. И, конечно же, из профессорско-преподавательского состава. А наши преподаватели, с одной стороны, показывают безупречное знание языка, иностранных языков различных. А с второй стороны, они применяют современные технологии на своих занятиях. А в третьих, что, на мой взгляд, немаловажно, они создают именно ту комфортную атмосферу, которая побуждает студента каждый день с удовольствием идти на учебные занятия. А какие же языки изучаются в МГПУ? А на экране вы можете видеть 21 иностранный язык. И обращаю ваше внимание на то разнообразие языков, которые мы сейчас предлагаем. И если несколько лет назад акцент был сделан исключительно на европейские языки, и тогда только появлялись китайский, японский, вот в прошлом году у нас появился корейский, то сейчас появляется арабский, турецкий, тибетский. Некоторые из этих иностранных языков изучаются в рамках основной образовательной программы, другие предлагаются как дополнительное образование. Но тем не менее все эти языки, представлены для наших студентов. 21 иностранный язык, наверное, это немало, но всегда ли мы говорим только о количестве? Конечно, нет. Главное – это качество. А качество подтверждают наши студенты, поскольку они являются призерами и победителями известных олимпиад и конкурсов. Это «Я профессионал», «Вот Skills, их поддерживает фонд Владимира Потанина, и они показывают великолепные результаты. Языки на всех программах представлены в двух категориях. Первая категория — это специализированные языковые программы, то есть это непосредственно тогда, когда язык изучается в профессиональных целях. И здесь у нас представлены четыре основных направления. Это лингвистика, это филология, педагогическое образование, востоковедение и африканистика. Здесь вы изучаете два языка. Первый язык вы изучаете на профессиональном уровне, это c 1 А второй язык, чаще всего он бывает с нуля, но не всегда, вы изучаете по меньшей мере на пороговом продвинутом b 2 уровне. Плюс Институт иностранных языков осуществляет подготовку практически во всех институтах московского городского. И тогда вы обучаетесь 4 либо 5 лет, и освоение языка идет на профессиональном уровне. Я обращаю внимание, что здесь представлен только один иностранный язык — английский. Конечно же, все эти образовательные программы представляют наши преподаватели. И вы можете увидеть то количество докторов наук, кандидатов наук. Мы здесь говорим о докторах и кандидатах педагогических, филологических наук. У нас есть преподаватели, которые имеют степень PhD, подтвержденную за рубежом. Особой гордостью нашего института являются носители языка, поскольку мы понимаем, что для того, чтобы услышать идеальную речь, нам надо в первую очередь работать с носителями. И поэтому у нас есть... Традиционно носители китайского, японского, есть носители романских языков, есть носители английского и немецкого. Дабы не быть голословной, на экране вы видите лишь некоторых из них. Дэвид Гелеспи уже несколько лет работает в нашем институте, он является носителем английского языка, также немецкий, японский, французский. Вот В этом году к нам присоединился Сун Синькай, носитель китайского языка, недавно защитивший кандидатскую диссертацию. Стажировки – это тот вопрос, который достаточно часто задают абитуриенты, насколько они возможны. Вот В данном случае у нас заключены договоры более чем с 20 партнерами для прохождения стажировок. Важно заметить, что стажировки проходят как очно, так и дистанционно. Покажу это на примере одного языка, например, китайского. Вот сейчас 26 наших студентов находятся в Восточном Леодунском университете, Леонинском университете в Леодуне, и обучаются там до конца этого года, причем у них была возможность выбора. Либо они берут академ и спокойно обучаются там, либо они по академической мобильности обучаются в том университете и, соответственно, не теряют год, параллельно обучаясь в двух университетах. Если это неудобно для студентов уехать в страну обучения, то существуют онлайн-курсы. И вот с 29 числа также для студентов китайского отделения у нас начинаются курсы недельные с получением сертификата в Тинзинском университете иностранных языков. Некоторые вузы представлены на экране, только некоторые, поскольку экран не вместил всех наших партнеров, поскольку вот в Беларуси, например, мы еще активно сотрудничаем с Минским лингвистическим университетом, Турция, Армения, Индия, Азербайджан, Китай и многие другие страны. Изюминкой Московского городского и института иностранных языков в частности являются элективные курсы. Поскольку это возможность для студентов попробовать себя в, в чем-то новом, в том, что, возможно, вы всегда хотели изучить, но не было такой возможности, это может быть абсолютно не связано с вашей основной профессией. Вот, например, на экране представлен японский язык через манго и аниме, один из самых популярных курсов Института иностранных языков. Это могут быть введение в современный голландский язык, очень курс, такой востребованный психология стресса, как педагогу не стать жертвой собственных эмоций. Мне кажется, и всем педагогам полезен этот курс. Есть курсы на иностранных языках, ну вот один здесь представлен, да, UK Today new Realities and Challengers, как сделан властелин колец Толкина на протяжении тоже последних лет, он в топе. И, например, новые основы и кинологии, и современный подход в работе с собаками в деятельности волонтера, который... Востребован нашими студентами. Да, кстати, про востребованность. Курсы возникают не только потому, что это потребность рынка или желание преподавателей, это в том числе потребность студентов. Например, с этого вот семестра, который начнется в феврале, у нас появляется такой элективный курс, как адыгейский язык. Вот по потребностям студента 32 студента запросили, и вот этот элективный курс появился. Конечно же, студенты могут получать не только основное образование, мы сегодня про это говорили, но и дополнительное. Опять же, это связано с языками, в том числе, и вот эти языки представлены на экране, то есть дополнительно можно получить еще одну квалификацию. О всех направлениях подготовки вы услышите еще сегодня в рамках программы, аудитории у вас указаны, но я хотела бы еще обратить на аудиторию 226. Это встреча для тех абитуриентов, которые являются олимпиадниками, которые любят писать олимпиады и преуспевают в этом, поскольку поступить в наш университет можно не только стандартно, сдав экзамены и получив баллы, но еще и при помощи олимпиады учитель школы будущего, который является перечневой, то есть она дает возможность поступить без вступительных экзаменов, Проводится с 2 по 11 класс, включает 6 языков – английский, французский, немецкий, испанский, китайский, японский. И если вам интересны подробности, то добро пожаловать в 226-ю аудиторию после этого собрания. А напоследок я хотела бы поблагодарить вас за тот интерес, который вы проявили к Московскому городскому и к Институту иностранных языков в частности. Мы будем очень рады видеть вас в качестве наших студентов.